Вот посмотрите, что бывает на мочалках, когда гонишь. Эти руки в чем? Начал доставать мочалку. Там вот такая вот вся ржавчина. Сейчас я их отсюда все выковали. У меня до половины здесь набита стружка, нержавейка. Вот из этого металла изготовлена. Я ее растянула, она кольцами. А мочалки все эти уберу. Все ржавчина. Видите, что получается на ней? Вот так вот. Спасибо за просмотр. Вот этой стружкой у меня были забиты изначально царги с завода. Это стружка токарная, на вычет выточена. Вот остатки от царг и баков. В общем, все, что связано с нержавейкой. А вот я могу ее смять, она будет как бы до половины. Потом я забивал еще и мочалками. Вот смотрите, что с этими мочалками я уже показывал. Это ужас. Вот. Что касается стали. Я как бывший разливщик стали. Значит, и у меня есть диплом о производстве стали. Сталь это сплав, они бывают хромированные, значит, сталь Х-40, Х-45 это хром, никель, ванадий, титан добавляется при плавке. Я еще работал с мартеновским производством. Вот посмотрите, это все легированные добавки, и сталь будет вот такая вот нержавеющая, с высоким содержанием углерода. 45 это содержание углерода в стали. Вот если будете заказывать СПНК, РПНК, это немаловажный фактор, откуда, какого качества сталь, марка, и все такое. Так что имейте в виду. Вот это вот, значит, царга набитая вот такой стружкой, пускай она не плотная, я ее сдавлю, как пружинка, она будет до половины сдавиться, но она работает, все работает и экологически чистая. Потому что хорошая нержавеющая сталь, значит она в агрессивных средах, таких как спирт, она не, не дает ни ржавчины, ни ничего. Так что имейте в виду, все вы будете заказывать, спенки, ки люди делают со стекла, набивают, набивают галькой, ну обыкновенные 3-5 миллиметров аквариумные вот это вот камушками. Я думаю, что вот такое сочетание будет даже лучше, чем какую-то сталь брать. Вы не знаете, какая она. Вам на сайте расскажут все, что угодно. Что это нержавейка, пищевая и так далее. В итоге вы получите соединение. Спирт – это агрессивная среда. И что там, как он будет себя вести непонятно вот что я вам хотел показать а это мои мочалочки после первого перегона Ржавые всякие черные все это гадость я буду выталкивать вот у меня одна еще осталась такая забитая Я тоже вытащу вытащу значит вот этот с электрода крючочек сделал все по вытаски вот таким крючком я ставлю только вот так вот так что плотность ну она не имеет особого значения я говорю могу сдавить и будет полцарги. И все будет работать на крепость 96. Там легко я получал. Все зависит от времени, отбора, значит, от объема. Здесь объем 67 мм, как я говорил, уже внутренний. Вот. Высота 470 мм. Объем и <связь> внутренняя набивка. А это вот моя как бы э, дефлегматор, я говорю, сюда вот можно заливать, и он опять значит идет в бак. Если крепость маленькая, вот сюда вот опять сверху залил и все, опять гонишь, опять крепость повышается. Всем спасибо, надеюсь, что кому-то этот ролик поможет. Все эти мочалки я выбрасываю. До свидания. Вот видите, я промыл все, надо будет еще будет прокипятить на это чистенькая светлая стружка с завода с которой я заказывал этот ну как бы колонну вот забить одну царгу такую мне с меня взяли 100 рублей за стружку все работает поверьте 96 процентный спирс получал зависит от отбора сколько отбирать быстро или медленно и от времени Сколько будет фаза жидкость пар перегоняться, сколько времени вот отсюда зависит и крепость. Так что берите по насадкам, сами уже думайте потом. Из какой стали вам сделать СПН, РПН и так далее. Вот. Ну что, всем всего доброго. Может кому-то этот ролик помог. Я бы не советовал вам брать мочалки. Это не значит, что люди завтра побегут в СПН, -ки, РПН -ки покупать забить можно, говорю, что и стеклом и камушками там галькой, это на ваш выбор. Но если металлом забивайте, имейте в виду, что металл должен быть хорошего качества, хромированный там с добавками со всеми, как вот это вот инструментальная сталь, которую режут, резцы делают. А это вот все было говно. Сейчас это все это смою, беру. До свидания всем.